науки для всех возрастов. Именно так можно назвать ставший уже популярным проект Казанского Федерального Университета «Про наука в КФУ», появившийся в 2016 году. Запланированный как центр популяризации науки праздник превратился в массовое народное гуляние для сотен казанцев и гостей города. Научно-популярные лекции наших и приглашенных ученых, мастер-классы, демонстрация опытов, концертная программа стали универсальным сценарием мероприятия. Отдельно стоит сказать о том, что каждая из ночей была тематическая и посвящена памятным данным в жизни университета, событиям в мире науки и просто прорывным проектом КФУ. На самой первой встрече потомок Александра Сергеевича Пушкина барон Александр фон Гревенец рассказал о своем прославленном предке. Положительные отзывы и вопрос, когда же будет следующая ночь науки, то и дело, изучавшие во время фестиваля, подтвердили актуальность планов на цикл подобных мероприятий, что и мотивировало университет на тематические продолжения. 2017 год был объявлен годом Лобачевского, и проект «Ночной передел» был посвящен царице наук математики и геометрии. В сентябре 2018 года «Ночь в Императорском» была посвящена году великого русского писателя Льва Толстого. В эти же дни в КФУ проходили традиционные державинские чтения, организуемые совместно с Российским государственным университетом юстиции, а в Императорском зале прочитал лекцию вице-президент Толстовского фонда в Нью-Йорке, правнук декабриста Сергея Болконского Андрей Кочубей. На сегодняшний день проект насчитывает 12 фестивалей, из них 11 уже в привычной классической форме. Отдельно можно выделить прошедшие 29 марта 2019 года проект «Наука 0+,» собравшая детей и их родителей со всей Казани. Казанский федеральный университет стал участником крупного федерального проекта, направленного на популяризацию науки. Желающих посетить научный праздник в пятничный весенний вечер было удивительно много, самое главное – каждый смог найти на науке 0+, плюс занятия по душе, в лекционных залах университета на мастер-классах или выставках с научными экспозициями и демонстрацией опытов. Особенностью стало небывалое количество детей. Ученые КФУ демонстрировали свои разработки и проводили научно-популярные конкурсы, одной из самых занимательных площадок стало знакомство с миром экзотической фауны. К слову, богатейшая коллекция хранится в Зоологическом музее Казанского университета. В ходе фестиваля на открытых дискуссионных площадках обсуждали будущее науки. Ученые из Объединенного института ядерных исследований рассказали о проекте коллайдера в Дубне. В первую очередь нам нужны кадры, которые будут на этом коллайдере работать через 20-30 лет. И, конечно, нужно потянуть их науки, чтобы было интересно заниматься. Вот очень бы хотелось, чтобы ваши ребята тоже поучаствовали в нашем проекте. Кроме того, ученые КФУ прочитали лекции о научных проектах мирового масштаба, вопросах эволюции, открытия химических элементов и освоения Антарктиды. С каждым новым проектом Ночь науки количество гостей заметно возрастает, и если в начале особый интерес вызывала необычная подача и удачно подобранное время, праздники проходили преимущественно лет, то сегодня можно сказать, что вне зависимости от времени года и места проведения, на площади или внутри здания, количество участников, зарегистрировавшихся на сайте, исчисляется тысячами. В КФУ это уникальный формат образовательных интенсивов. Возможность стать студентом на одну ночь и узнать о жизни КФУ изнутри. Каждая серия проекта объединяет на одной площадке множество разнообразных активностей, и самое главное вдохновляет на новые открытия. Вообще, я очень люблю что-либо изучать, потому что ученые открывают несколько других видов, которые обычные люди не могут найти. Я хочу исследовать сухой лед. Мне больше всего понравилось. Потому что я хочу стать будущим программистом, чтобы Милс мир стал разумней. О!